Всем привет. С вами Гусь и сегодня я надумал взломать телевидение. Вот я нашел одну телестанцию. Сейчас попытаюсь взломать. Пока. С вами был Гусь. Cool, right? Чезар.